Друзья мои, всем привет, девчонки, мальчишки, художники. Сегодня у нас мастер-класс, такой, я бы даже сказала, мастер-класс-эксперимент. Так, у меня здесь красочки убегают, уползают. Попросили меня в комментариях, задали, не попросили даже, а задали вопрос. Вот, если листочек загрунтовать грунтом, вернее, не грунтом, даже, а краской, а, водоэмульсионкой, вот строительной которой. Вот, вот я его загрунтовала. Ну, начну с чего? Я, если честно, не знаю, что на нем получится. То есть эм, водоэмульсионки, они, наверное, тоже разные, да, какие-то есть. Я в этом не особо. Но у меня вот ведро стояло, я взяла его и загрунтовала. Ну да, оно легло, все. Но, во-первых, она была, знаете, вот как, вот если видно, вот здесь, вот, да, местами, вот как какие-то крупинки в ней. Но они потом высохли, и, в принципе, они, ну, счищаются. Ну вот кое-где они остались, но это не проблема. Смотрите, что в ней еще вот Если я проведу вот так вот по ней руками, я вот как будто на доске мелом писала. Вот такая она. Поэтому, когда грунтуют а, холсты, почему мешают, да, скорее всего, с клеем 50 на 50, наверное, вот этой пыли, этой нет. У меня вот даже вот скотч, он местами просто вот отходит. Ну, понятно, считаю, на пыль наклеить, ну, вот, ботлинно, опять, вот просто, я не знаю. Писать буду маслом, посмотрим, как это а, будет. А, вообще, не, не знаю, мне кажется, она будет, вот, тоже отходит. Мне кажется, она будет очень-очень сильно тянуть. Мне так кажется. То есть, не знаю, если какая-то вот есть водоэмульсионки, наверное, которые моются, на этот у меня это не помню фирму написано было для потолков но акриловая там пометочка была что она акриловая ну не знаю ну давайте попробуем рисовать мы сегодня будем такой в плане эксперимента вот такой сюжетик, это я пастелькой рисовала то есть Пастелька я обещала тоже рассказать, показать. Напишем что-нибудь в следующем, наверное, видео пастелькой поработаем. Вот. Ну и такой вот сюжетик небольшой. Я возьму такую скошенную кисточку синтетика и разбавитель white Спирит. Цвета я взяла для этой работы. Такие, видите, вот... Королевская, ой, заговариваюсь, турецкая зеленая, потом вот такая вот у меня яркая какая-то желто-зеленая, травяная зеленая, можно русскую зеленую, у гаммы такая тоже темная есть, коричневый, лимонка, охра желтая, фиолетово розовый хенокридон какой-нибудь вот тоже розовый, Для, ну, чтобы не смешивать, а как бы были такие вот более... Яркие цвета, да, уже. Ну, то есть, можно, в принципе, эти все оттенки и намешать. Вместо турецкой зеленой можно какой-нибудь бирюзовенький взять, что-то такое. Его немножко будет тут где-то что-то, типа неба. Такие полевые цветы с вами напишем. Ну, в общем, попробуем сейчас, во всяком случае. Не знаю, опять-таки повторюсь, не знаю, как он сейчас будет себя вести. Так, ну и я намечу, наверное возьму угольный карандашик и просто вот намечу шарики, где у меня будут эти цветы. Ну вот, к примеру, тут. тут вот у меня, пускай будет цветочек, да, примерно хотя бы понимать их размеры. Ну вот тут такой, пускай будет, где-то вот здесь. Здесь более вытянутый формат у меня получается, поэтому как бы я их буду компоновать возможно где-то немножко по-другому так вот здесь делаю их тоже разными один крупней другой мельче ну, вот здесь будет цветочек там какой-то еле заметный так вот сюда тоже пойдет цветочек и где-нибудь вот здесь поверну его в ту сторону ну, вот примерно так наметили такие цветочки вот даже угольный карандашик весь краешек беленький так ну и сейчас начнем с фона с зелени вот я возьму, ой, у меня прям так и у, пытается куда-то убежать. Турецкую возьму, белилки. И начинаем наш эксперимент. И вот таким цветом здесь я, да, тянет, друзья, очень сильно, прям моментально впитывает. То есть... Для того, чтобы грунтовать, нужно все-таки что-то такое. Лучше купить, не, не пожалейте, купить грунт. Все, она уже высохла. Грунт купить художественный, да, который вот акриловый. Видите, все сухо, сухо, сухо. Ну, мы допишем с вами эту работу. Раз уже начали. Даже вот разбавитель не особо-то и помогает. Вот здесь немножко. Такими мазочками здесь особо я выписывать не буду, потому как у нас трава. Здесь каждую травинку я выписывать. Не буду. Я заполню вот тут кусочками. Ой, вообще ужас. Просто <с> моментально впитывает. Ну, хотелось нам попробовать. Вот попробовали. Дальше. И вот сейчас я заполню полностью наше вот это поле. Лимонку беру с вот этой зеленой разноцветными цветами то есть разноцветными зелеными раз, разными оттенками зеленого ну соответственно выше да у нас как бы подразумевается что там мы смотрим и так вот где-то там у нас начинается небушка да вот этот вот в принципе турецкая это зелень И вот так вот пятнами здесь, пускай пятнышко посветлее. То есть на загрунтовать, если да, получится так вот у вас, можно, но нужно рассчитывать на то, что каких-то плавных переходов, как видите, ну, она впитывает просто моментально. То есть чего-то такого нежного гладенького не получится вот для живописи какими-то вот мазочками еще может быть да а если вы хотите в планах сделать какие-то плавные растушевки то нет она для этого не пойдет не буду подстраиваться и делать вот так вот мазочками Так, ну вот такой потемнее, зелененькие лимонки меньше. Лимонка белила, вот пускай такие. То есть заполняю такую массу, массу. Знаете, ощущение, когда наносишь ее, что-то похоже на акрил даже. Вот кто акрилом пишет, но все равно гораздо быстрее высыхает, чем акрил. Ну, и, естественно, гуще. Ну, что-то такое вот. Так, здесь у меня сюда цветочек. Ну, здесь тоже цветочки, у них листочки раздвигаются, да, поэтому можно вот так вот зайти, как бы между. С таким темпом, как она сохнет, в принципе, поверх будет комфортно рисовать. И синтетика, конечно, мягковато для вот такой впитываемости. Так, ну, смешаю вот зеленую с турецкой. Ну, пускай будут такие оттенки. Так, сюда вот так заведу. Так, здесь. Возьму вот уже сюда буду добавлять э, травяную зеленую. Вот просто моментально только нанесла, она уже в принципе как бы прям очень быстро впитывается. Так, вот здесь где-то вот так вот мазочками нанесу. Вот, захватила этого зеленого вместе с турецкой вот, отклеился ну то есть если вы как бы уже долго пишете да у вас опыт какой-то есть то в принципе справиться с ну как видите да с этим грунтом можно если уж вообще такое, если уж очень-очень тяжко, да, к примеру, и нет холста, что делать, да. Ну, можно. Ну, такое себе удовольствие, честно говоря. Справиться, в принципе, с ней можно. Она мне еще сейчас напоминает, вот, помните, мы писали, кто со мной долго, кто смотрит а, давно мои мастер-классы. Я писала на картоне грунтованном. Вот типа того. Только, по-моему, еще сильнее тянет, чем картон. Кто писал на, на картоне, ну, примерно меня можете да, понять, какие ощущения по впитываемости именно. Так ядко сюда кисточку особо видите не вытираю то есть она у меня такая грязноватая и тут оттенки такие вот темные темные наношу вот так как-нибудь чтобы мне какую-то разнообразие такой сделать пятна крестообразно как-то вот чтобы оно хоть интересно живенько смотрелось вот желтенького сюда зелененький сюда потемнее в основание прямо с нее это сыпется Возьму немножко охры, добавлю вот таких еще каких-нибудь теплых оттенков. прям часто окунаю в разбавитель, потому как совсем вот писать чисто красочкой. Хотя она у меня, не сказать, что она у меня там сухая какая-то, нет. Просто, ну, очень тяжело наносится и кисточка двигается по бумаге. Так, я себе добавлю лимоночки еще. <свят> вот тут посветлее. Внизу тоже могут быть какие-то светлые просветы в траве. Так, где-нибудь здесь. Так, ну и здесь тоже чего-нибудь такого где-то между так, возьму белилки вот здесь хочу посветлее ну и как бы этим же цветом что-то сделать какой-то переход работать приходится очень быстро так темная зелень задам здесь сразу какие-то вот такие вот мазочки поверх уже этих ну что-то имитируя какие-то травинки что-то такое вот прямо кунаю жидко-жидко делаю чтобы она хоть как-то тонко описала ну, как-нибудь так в разные стороны Ну, Все, она да, уже не растягивается, никуда не тянется, она впиталась. А, да. Интересный такой опыт в рисовании. Ну, а не попробуешь, да, как бы не увидишь и не поймешь. Так, промываю кисточку от вот этого зеленого беру охру на краешек и серединки наших цветочков вот здесь вот так вот они такие выпуклые вот так пока ну вот на длинный краешек видите на кончик набираю и вот так вот натыкиваю не обязательно там их делать идеально ровные Лучше пускай такие живенькие. Так, вот здесь, там будет чуть-чуть такой вот он не сильно заметный. Она еще, смотрите, отходит краска от бумаги. То есть вообще не надо ей грунтовать. Я вот сейчас натыкиваю, и она вот зеленая, вот это все, она просто поднимается Не подходит такой вариант нам. Ну, вот в плане экономии, если, да, вы спрашивали как бы по этому поводу, коричневым оттеняю серединки снизу, то могу сказать вам, если вы будете, к примеру, грунтовать купить грунт да тот же какой-нибудь санет или что-то то и грунтовать листочки вам надолго его хватит как бы не пожалейте купите так зато вы будете комфортно работать а не мучиться вот так вот я беру вот ну, сразу большие банки да чтоб она Вообще, смотрите, видите, она прям отслаивается, если видно. Вот белые проплешинки появляются. Это вот оно отходит от этого, от бумаги. То есть я чувствую, она просохнет, и меня и осыпется вся. Мне так кажется. Дальше я беру фиолетово-розовый хинокридон. И буду создавать листочки. Так, то есть здесь вот так вот. Хоп. Тут покороче, подлиннее. Туда уже цветочек поворачивается как бы он боком, да. Мы видим там дальше эти лепесточки. они уже такие вот покороче. И посветлее мы их сделаем. Вот как-то так. какой-нибудь здесь разной длины делаю чтобы они такие были поинтереснее Попушистее, чтобы были они, и здесь небольшой цветочек, и здесь немножко. Таким вот образом я создаю все вот эти цветочки. Какие-нибудь интересные формы. фиолетово-розовым хинокридоном всех закрыла теперь я добавлю белила в этот хинокридон и вот там вот дальние которые я вот так вот чуть-чуть их намечу более светлым даже сильно видите не подхожу там к серединке так вот Легонечко-легонечко. И этим же цветом где-нибудь тут вот в зелени покажу такие вот легким движением, что там тоже где-то далеко тоже имеются такие какие-то цветочки. То есть, они вот эти у нас не единственные, да? Тоже там какие-то розоватые пятнышки. Вот тут еще можно чуть-чуть развинки. Вот так. Так, промою чуть-чуть кисточку. Сейчас возьму лимонку. И вот тут по макушечкам, по макушечкам пройду вот так вот. Даже, наверное, с белилками, чтобы поярче была. Вот так. Не полностью перекрывая охру. так чуть-чуть показала а теперь я буду работать вот этим розовым посветлее краешки лепестков я сделаю посветлее то есть прохожу по тем же местам только не до самого краешка да довожу а как бы так вот разделяю их один от одного ну и в тот же момент я не целюсь там попасть именно в тот же лепесток, вот эти вот остаются, которые видите, там вот внизу Пускай они будут так оставаться, как бы такие вот, а получаются они многослойные и смотрится как будто это, вот светлый это верхний ряд лепестков, да, а те темные это как бы нижний. Чтобы вот такие рваные края оставались, отпускаем кисточку вот резко от холста отрываем, чуть-чуть здесь. последний и теперь я возьму прям почти чистые белилки тут у меня лимонка чуть-чуть подмешана и вот прям по самым краешкам можно кое-где пройти как бы еще светлее вот так уже не все а так выборочно здесь эту сторону не буду трогать то есть мы серединки подсветили с этой стороны да? то есть значит свет у нас где-то вот отсюда падает. Солнышко, возьму хинокридончик чуть-чуть, и с этой стороны, вот здесь пройду. Можно, в принципе, ну, я не хочу, красненький можно взять и вот эту серединку с теневой стороны красненьким пройти. Так, у меня здесь перекрылась серединка желтенькая, вот так. Ну, вот такие цветочки. Такой экспериментик у нас с вами. Сейчас я добавлю травяной зеленой. Вот Где-то больше таких вот. Напоминающих травинки. Мазочков. Вот так. Здесь как будто там стебелек какой-то. Вот сюда тоже. Таких в разных направлениях чего-то. Немножечко сверху добавлю так остатками уже какое-то движение покажу. Ну, в принципе и все. То есть, ну, можно попробовать, конечно, сейчас тут вот посветлее добавить турецкой какой-нибудь с белилами. В принципе, если писать ну, на нормальном холстике, то должно получиться, в принципе, довольно-таки неплохо такой сюжетик. света побольше, чтобы не было так темно. Такая декоративная работа у нас получилась. Сюда желтенького можно. То есть, мой вывод, друзья, не, не делайте так, потому что я не знаю, сколько она проживет эта работа. То есть, если там вот говорю, если вам не не обязательно там, да, эта работа там хранить ее долго, а просто вот хочется пописать и, возможно, там. И забыть за нее, да, скажем так. Ну, тогда да, можно. Либо, я же говорю, возможно, вот водоэмульсионку какую-то другую. Потому что это прям вот она, ну, вы видели, да, она как побелка. То есть такой вариант, конечно, не особо подойдет. Такой быстрый мастер-класс у нас получился. Сейчас сниму скотч, посмотрим без скотча, ну я думаю также она и сниматься будет, ну конечно хорошо, но толком и не держалась, потому как, ну считай тот же самый мел, вот, так сейчас крепком, чтобы она у нас не упала, вот, ну в общем Если уж есть, да, и нет возможности сейчас купить, к примеру, грунт, а есть вот и водоэмульсионка, и хочется очень быстро что-то написать, ну тогда да, как, знаете, такой тюдик. Вот видите, она даже не прилегала, позатекала. То есть она даже скотч не приклеивается к ней током. Ой. Ну, видите, затекло, где вот разбавитель пожиже было. Ну, затекло все. Ну, такая вот работа. Ну, в принципе, быстренько, если надо что-то накидать туда. А так лучше, конечно, не надо. Либо попробовать ее с ПВА. Действительно, смешать с ПВА. И вот это вот уклея клея, клеевая основа, я думаю, она вот этой пыли не будет так давать. И все-таки будет оно более поприятнее писать не так впитывать также будет пва он такой а, как глянцевость вот это на крайний случай уже проще акриловой краской загрунтовать белой либо какой-нибудь светлой но это лично я больше не буду так грунтовать это я для себя поняла так что вот так вот учимся вместе да? такие вот нюансы ну, то есть я наглядно показала вам да как это все естественно хотелось бы конечно ощущение до да, передать но этого через видео ощущения сами не передашь это только вот как бы зрительно вам посмотреть и какой-то отзыв да скажем так мы услышать по, по этому поводу и что еще хотелось бы, друзья, сказать, в описании под видео есть ссылочки на Рутуб, на Яндекс.Дзен, на канал. Подписывайтесь, потому что я уже говорила, да, и пост писала, что неизвестные есть варианты, что YouTube заблокируют. То есть, чтобы мы не потерялись, подписывайтесь туда. Вот будем там. То есть, вот эти же уроки, они, в принципе, и там. Но, правда, на Рутубе э, там березки прошлые наши, они только вчера выложились. Они висели-висели на модерации и, в общем, только вчера появились. На Дзене э, быстрее, конечно, там все это дело. Но я не знаю, может, Рутуб, они все-таки займутся им и когда-то все-таки до ума доведут. Ну сам сайт, конечно... Смотреть можно, но для авторов загружать это... Конечно, с запозданием они туда будут выходить, скорее всего. Но тоже раз на раз не приходится. В общем, подписывайтесь туда. А на этом я буду закругляться. Вот. Не надо так делать. В общем, покупайте грунт. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. На Яндекс, на... Рутуб, ставьте классы, пишите комментарии. Вот, а на этом все. До скорой встречи. Пока-пока.